вы смотрите какая тварь блин каждый новый год мы с друзьями ходим в баню ой что-то не то каждый август мы с друзьями уезжаем на Готово от города героя Дула. И вот она Волга Матчка Рапу. Доброе волжское утро, друзья. Вот так вот в Вилге выглядит рассвет на Волге. Зрелище, конечно, потрясающее. Только ради этих рассветов можно сюда приезжать. Если ты встал на стезю самятника, то твое утро будет начинаться вот так. Надо ракушек начистить пол ведра. вот такие вот детишки клюют видите таких мы отпускаем они потом вырастут и мы их поймаем лет через пять он плыви родной пошел ну вот друзья на этой гуманной ноте закончим сегодняшнюю рыбалочку все же волна поднялась солнце встает поеду в лагерь поэтому чуть-чуть мы тоже здесь оставим Ой. да ребята вот те кто будет разделывать сама запомните вот это самая лучшая ручка Ее отрезаем в последнюю очередь ну что ребята вот из двух самов получилось вот столичку вот у нас еды будущий не знаю много это или мало вот тазик тазик саме вот, сегодня у нас рыбный обед, рыбный день, хоть и не четверг. Вот они, два сама. скоро будут в этом казане пыхтеть. Вот. Ну а у меня сделал дело гуляя смело. Как говорится, принимаю водные процедуры, не отходя от кассы. вот он эта сломанная палка а вот он ребята автор этой сломанной палки который с меня ростом просто просто с меня ростом борьба была жестокая спиннингу наступил капец но был зато интересно Больные и счастливые мы возвращались с рыбалки. Наловили немножечко щуки, даже одна красноперка попалась на блесну. Удивительно. Через пять минут мы думаем, это куша. Поехали. Давайте посмотрим, как идет процесс. Вот уже. Видео. Красивенько. Ух ты, б ты хороший кто-то взялся. Кто-то хороший взялся. И это килограмм двадцать ощущение ух ты, ух ты блять уходит ну, о, о пошли. пошли пузырьки пошли пузырьки ну, конечно, конечно. Ой, бля. ребята блядь. Блядь. Ребята, мне только что чуть ли по не дали, блин. Я чуть ли от сама, сука, леща чуть ли не схватил. Вы смотрите, какая тварь, блин. О-о-о, Двадцаточка по-любому. родной. Сережа, ну что, я тебя поздравляю. Ребята, да. Это было очень красиво. В этом году второй трофейный. Прям очень приятно. Таких ловить. Я счастлив. Что я вам могу сказать? Вот он. Вот он, он лежит, родной. Ну, что, вот будет сегодня плов то Вполне, ну не плов а будет капчушка. Какова же коптильня из казана? Открываем. Запах. О, очень вкусный. На вид, конечно, мало копченая.